Привет, офицерк. Привет. А а блядь, что это ты стеночку поддерживаешь. Да, я тут отдыхаю, хожу, расслабляюсь. Меня тут на арене чуть не изнасиловали. Крови сколько это просто кошмар какой-то. Я на самом деле думал, что это все будет так. Миленькие гоночки, оказалось, что это просто жесть на выживание. Я вот решил: купил арену. Куплю и транспорт. Ну да. А Итак, что ты решил у нас купить э -э Я решил купить мотик Гаргурия. О, господи. Что ж ты с ним делать-то будешь? Он, кстати, ну... достаточно дорогой. Конечно же, мы его покрасим, раскрасим, переделаем и будем участвовать на арене. Да, очень даже интересно, как он покажется на арене на самом деле. Ну, то, что я видел на арене, мотику гораздо удобнее, чем всем вот этим колымагам, потому что он маленький, маневренный и быстрый. Это решает. Хотя у тебя за спиной буквально ничего нет. Ну, опять же таки это обычный мотоцикл. Может, у тебя там что-то другое будет, может быть, что-то прокачать и поставить. А мне тут Брайо они изводят. Какая у тебя классная тачка. Какая она глупая, я мотик купил. О, молодец. а я тут бейсбольную бритну нашел, прикинь. Я пойду Просто зайду. бейсбольную биту нашел. А, ты от меня уже убегаешь. Мастерская так. и ловись. По идее должны сюда прилететь ребята Нет. с моим, с моим транспортом. А мне-то как к тебе в мастерскую попасть? Я пригласил тебя, да? Чего-то не пригласилось. Ну-ка, давай еще раз. Давай. На выход. И на вход. Мастерская. Войти. О, отлично. <связь> так. Со второй попытки я смог войти. Нифига себе у тебя тут. <связь> Че-то, кстати, неплохо так. так. Чем-то напоминает мой ангарчик. А тебе вот этот дядька что-нибудь говорит? Не. Но он только тебе говорит респект. Меня он не воспринимает вообще за человека. Hello, respect. Так, yeah. что-то мне Пока не хотят ничего привозить. Ну, как всегда. Знаешь, это проблема. Очень большая проблема. О. Прилетела. Че? Новый я транспорт хотела. доставлен хранилище. О, вот он он, вот он. Я его вижу. Опа. Офигенный мотик. Опа. Ничего. Но насколько я помню, он одноместный. <laughs> Будешь Садись. смотреть со стороны? А нет, нифига. Опа. Я тут сзади помещусь. Опа, опа, опа. Америка, Европа. Вот, сяп, он все, вам все фразы нет, тут нет. сказану. дедек а, этот. Так, сразу битва. все, что мог, да? Ага. Тут можно сра сразу раскрасить битву на арене, заплатив... Сколько? Лимон... 269 тысяч. Не, хм. мы попробуем что-нибудь поинтереснее сделать. Так, 50 тысяч усиления брони. Турмуза. 35 которые тысяч. придумали трусы. Движок. Тридцать три с половиной. лаксон Оставим тот же. Так. Стандартный фарок. Сион. Белые. Что? Синие. что то новенькое. Завезли. Офигеть, как много фар у тебя. Розовые вообще. Во-во-во-во. Прям Фиар самая тема. Фиолетовые. И... Черный? Ты видишь черный? Ну, я вижу фиолетовый такой свет, да, это черный свет. Ну, он, кстати, неплохой. Розовый. Ну, ты решил... Фиолетовый. Всех девушек. Фиолетовый. Так, раскраска. Нет. Стандартная и винтажная. Че, светлым становится и все. Ну да. И за это 45 тысяч? Ч-то никак. Так, ладно, идем. Ну что и тюнинг какой-то слабый. Я думал, там будет прям обвесов целая куча. Цветовые группы. Хром. классика, банда, матовый, металлик. Металлик. О, белый. Можешь белый какой-нибудь замутить? с фиолетовым цветом я не знаю как-то но фиолетовый точно не пойдет есть только черный белый ну смотри как тебе там нравится вообще светлый и тогда давай вот о скажем кстати да неплохо перламотор Нужен он тут вообще... О HP ничего ну... не... Видно. Он почти ничего не меняет. Да. Оставим без него. Доп-цвет. Какой же взять? Может, матовый? Да, попробуй хромированный. Хотя, Хотя он что? есть? Да, есть. Матовый, может быть. Как-то будет отделяться. Ну да, кстати, неплохо смотрится. Так, ну-ка желтый, синий, может быть темно. попробуй фиолетовый. Ага. Uh -huh. Он снизу, скорее всего. Да, да, да, да, да. Так. Опа, фары потухли. <laughs> я только хотел, я только хотел сравнить, и они потухли. Пурпурный. Полночно фиолетовый, полночно синий, темно синий. И опять... у ну, 5. Полночно-фиолетовый он подходит для темного света как раз. А тебе нужен просто фиолетовый. Только пурпурный есть. Нету фи прост простого фиолетового. Печалька. Ну вот это он неплохой вроде. Давай оставим. Oh, yeah, так. О, слышал. Он доволен. А доволен. да да да да, -да. Трансмиссия максим турбонаддув максим и о колесики колесики передние и задние хром или стандарт 37 колес вот это круто капец так и вопрос может быть рейзер воткнуть Подожди. Ну попробуй воткни в эту бешеную так. колесницу. Ну да, он как-то поинтереснее смотрится. Заднее что-то как-то я бы не особо хотел менять. Оно какое-то вот с цепями. Ага, сразу какой то не очень становится. Да-да-да-да-да, с цепями оно смотрится вообще так брутально. Так, цвет. Эпично. Цвет. Опа, красное. Но это только переднее колесо меняется. Да. Заднее нифига. Сейчас мы сделаем что-нибудь интересное. Ну, заднее будет такое. А здесь мы покрасим. Типа колесо вообще другого байка, да? Да, да, да. Так. Оп, фиолетовое. Полуночно фиолетовое. Может быть вот это оставить? Или, да? или желтоватый? Да да да да да не да. Видел. Не не не не. Он фиолетовый классно сочетается с рамой. Он как продолжение ее. Смотри, <связь> неплохо так идет. А то слишком много желтого будет там и так спереди. Ваш транспорт должен иметь заказные колеса. Ну передние это заказное, алё, алё. Зато заднего нету, <связь> так что все. Улучшение пулестойки можем поставить. И дымок. Да, определенно. Дымок. Дымок. Коричневый, розовый, красный, зеленый, оранжевый, фиолетовый. О, фиолетовый будет. Отлично. Так, и осталось у нас продать. Ну да, поехали. Покинуть мастерскую. Ну, let's go. Или арену. Вообще покидай все вернуть значит ара гараж арену у задний смотри прикольно как смотрится с цепями чё твой мотик куда он делся прикольно ну ка давай попробуем его вызвать давай я пока от механика попробую выехать на своем. Так, мастерская, урены. Заодно глянем, у кого старт быстрее. Так. Шлем подбери. Красивый шлемчанский был. Так. Ничего, он новый оденет. Так. Вот она, вот она, вот она, чудо техники. Да, да, да, да, да. -да. Мое чудо, смотри, мое чудо, куда улетело. Uh -huh. Кстати, неплохо, он у тебя слышал, как uh -huh. орет? Так, слушай, нам нужно... Голый аэропорт? Тут недалеко, давай за мной. Да за мной не таранься. Уверен, что за тобой. Ладно, ладно, можешь не за мной. Ты же дорог знаешь, да? Но, кстати, ты на полную гашетку жмешь? Uh -huh. Если что, я тебя догоняю... но ты не туда. А хотя ты там тоже, в принципе, да? сможешь спуститься. Ну слушай, неплохо так. Да, примерно на одном уровне едут. Да, да, да. Ну сейчас мы еще лабораторные практически тесты проведем. Фу. Ой, если только мою импалу пропустят. А я что, уже они здесь? не хотят... Ну я понял, ты уже перелетел с второго этажа. Да-да-да, там легко все это сделать. А мне вот импалу придется пропускать. сучай впусти меня, Пушалюс. Приезжай сюда, мне ворота не открывают, плохие дяди. О, все отлично. Заходи Поехали другом на еще ну типа того только мой друг мне всю бочину uh -huh. расцарапал а так ладно Смотри, что ты сделал с боком моей тачки а ну вот как тебе не стыдно дожди подожди да что это а, я тебе второй бог поправлю. не не не не не все не не не не не несет не не не <связать> Ладно, погнали, посмотрим, у кого старт круче. Блин, все-таки задняя прикольная колесико, стандартная, реально. Ну да, оно реально цепляет. Так. Я помню, когда я горгоил этот тюнинговал, давным-давным-давно это было. Я ему тоже колесо оставлял. Опа, я фару сбил. Кто бы сомневался? Чужую еще б ты свою сбил, ну чё. <смех> Погнали. Ты давай тоже с Куда ты поехал? Никуда. Газую. Ты чё, мощности много? Давай через Ты через КТРЛ. Через КТРЛ. Ага. Готов? Угу. <смех> ну давай. Три, два, один. Погнали. А, -а, а Твоя тоже на дыбы встала. Ну так, слабоватенько. Оп. Ну, слушай, мотоцикл, конечно, машину делает, но если б я на своей дыбы не вставал изначально, то было бы попроще. Догоняй. У них не, примерно не, не, одинаковая скорость. Да-да-да, это я зафейлил. Если я старт сейчас попробую без ручника. Ну, как он козлит, ты посмотри. И он прям срывается с места. Mm -hmm. О. Офигеть. Так, ладно, давай, становимся. Готов? один, let's go! Погнали. Ну да, ты вырываешься за счет того, что ты прям. Это потому что я шустрый. со шлемом. Ну и это тоже. Шлем дает воздушный поток дополнительный. Вопрос кому? Колеса. Ну да. Слушай, ну неплохо так. В любом случае, твой мотик тут должен быть побыстрее, мы его импавляем. И он будет тащить на арене. Против ну да. импал. Ну чё, нам тогда пора на аренку. Да. Пора посмотреть, чё да как. Мы выезжаем. И выезжайте, и вы.